Всем привет! Компания Nagazo.ru. Очередной монтаж ГБО пропан на Cherry Tigo 4. 2021 год выпуска. Объем двигателя 1,5 литра. 112 лошадиных сил. Монтаж заканчиваем. То есть все на виду. Электроника стоит BRC. Проводочка вся штатная. По штатной проводочке проложено, где ничего не болтается. Будет подключен мультиклапан, обратный клапан, задний клапан. Мультиклапан будет класса Европа. С датчиком уровня топлива. Под капотом вот. редуктор BRC 1200, фильтр SERTOL и газовый клапан Voltec. Трубка термопластиковая. Фильтр грубой очистки будет чистый. Но фильтр тонкой очистки обязательно каждые 10-15 тысяч меняем. Форсуночки GP-13 BRC. В ближайшее время их уже на рынке не будет. Вместо них в комплекте BRC будут лежать типа он был джимини то есть они там как-то будут называться то есть тут аккумулятор поставится и в принципе все монтаж закончен обогрев редуктора подцеплен параллельно с печкой стоимость пропана потихонечку падает и люди потянулись на пропан заправочные вывели в лючок бензобака по желанию клиента визуально никаких признаков что есть газ то есть крышечка все закрывается без проблем баллон на 53 литра НЗГ мультиклапан BRC с электроклапаном с датчиком уровня топлива баллон Выше, если штатная полочка ложится вот на эти выступы, баллон будет выше. То есть тут надо будет проложить в дальнейшем пенопластовые там вставки вставить, чтобы полка легла ровно на баллон. Баллон по такой высоте с полом ну, не будет такого баллона низкого. Вот так это все выглядит. Вот новый салон, черри Тига четвертый. Кнопок заглушек пустых нету. Под ручником нашли заглушку и в нее врезали. Также, соответственно, с клиентом согласовано все. Вот такой вот салон. Как говорят, скоро, китай... скоро все будем ездить на китайцах. Китайцы машины делать научились. Рассказывайте, сколько стоит у вас пропан в вашем регионе. У нас на данный момент в Перми стоимость пропана на стеллах, на заправках 25-20. Плюс скидочные карты, ну по 23 минимум можно заправляться. Ну в некоторых регионах там чуть ли не по 10 можно заправляться, по 14. Если есть вопросы, пишите под видео. Компания на газу.ру Всем пока!